Лагерь английского языка Discover КФУ» приглашает школьников 8 десятых классов провести незабываемые летние каникулы. Вас ждут насыщенная культурная программа, спортивные занятия, комфортное проживание, и пятиразовое питание, а главное – интенсивное изучение английского языка. Множество часов познавательной программы по эффективности сравнимы с полноценным языковым курсом, хотя смена будет проходить всего одну неделю. Это все будет проводиться на иностранном языке. Мы будем организовывать их по группам интересов. Допустим, они могут участвовать в спортивных соревнованиях, они могут участвовать в различных интерактивных играх, они могут участвовать в различных творческих мероприятиях, с ними будут работать наши студенты-волонтеры. Занятия проведут преподаватели Казанского федерального университета с большим опытом зарубежной практики. Здесь ученикам представится уникальная возможность попробовать свои силы в качестве переводчиков. Ведь участников лагеря ожидает посещение лингвофонного кабинета, оборудованного кабинками синхронного перевода. Самое главное, в лагере можно в игровой форме получить базовые знания грамматики и попрактиковать разговорную речь с носителями языка. В таких неформальных э, ситуациях это гораздо легче. Использовать язык как живой язык, не просто из книг, но с живыми людьми из всех краев а, мира. А, я сам не принимал участия в таких мероприятиях, когда я, я был ребенком, но мне было очень Кроме этого, юные отдыхающие познакомится с историей Казанского федерального университета, посетят лаборатории физики, химии, а также единственный в Татарстане планетарий. И даже это еще не все. Каждый участник лагеря английского языка Discover KFU может почувствовать себя настоящим студентом и даже пожить в деревне универсиады. Ведь проживать будут юные переводчики в IT-лицее Казанского федерального университета. Итак, полное погружение в языковую среду с 27 июня по 3 июля. Подробности смотри на официальном сайте КФУ или... Звони по номеру, указанному на экране. Анастасия Иванова, Леонард Универ Универньюз.